Продолжаем сегодня разговор о наборных протоге, интерсекциях, рекомендациях, Иисуса Христа. И, конечно, должен был предупредить, что коснемся очень немногого. Но этого бывает достаточно для исцеления души. Помните, женщина коснулась края одежды его и исцелилась от очень тяжелой и неизлечимой болезни. Притом коснулась не просто края одежды. На синодальном переводе это не указано, а коснулось так называемых кистей видения, которые каждый иудей должен был носить на одежде своей, на краях ее, вплетая туда голубую нить в память о небе, о Божьих заповедях. Так и мы постараемся коснуться именно этого в Наборной проповеди, божественного, самого главного, но, к сожалению, мимолетно и чуть-чуть. Остановились мы на такой великой заповеди блаженства. Блаженны, чистые сердцем, ибо их, ибо они Бога узят. Вообще говоря, все заповеди блаженства говорят о чем, как вы думаете? Само слово блаженное, по-гречески макариой, соответствующее древнееврейскому ашрей. Блаженные это значит счастливые значит учение, начала Нагорной проповеди, заповеди блаженства это учение о счастье, о том, как человеку быть счастливым возможно ли это на земле и каким образом мы с вами люди взрослые и понимаем, что счастье в обычном понимании какими-то такими редкими и быстрогаснущими искорками рассыпано по жизни нашей не успеет прийти оно, как его уже нет и поэтому один древний индийский мудрец сказал, что такое счастье. Счастье – это хорошее настроение. И не более того. Так вот, величайший учитель, Сын Божий, учит тому, как человеку быть счастливым, так чтобы счастье это составляло основу жизни его, а не мимолетные вспышки приходящих состояний и обстоятельств. В чем же счастье человека? Для того, чтобы понять из слов Иисуса, в чем счастье человека, мы еще раз смотримся в обетование на горных заповеди, в обетование этих заповедей блаженства. Потому что каждая из них начинается с описания некоего состояния души, правда, блаженный плачущий, блаженный нищий духом и так далее, а заканчивается обетованием. Вот в этих обетованиях и заключается учение о счастье. Значит, счастлив человек, достигающий вот этих обетований. Каковы же они? Самое первое и самое последнее из обетований заключалось в какове блаженства, какое? Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И последнее обетование. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Царство Небесного начинается перечень обетований, с Царством Небесным он заключается. Но следующие слова, блаженны вы, когда будут поносить вас игнать и так далее, обычно рассматриваются как расширение или пояснение последней из заповедей блаженства. Потому что изгнанные за правду, и вот блаженные, когда будут поносить вас игнать. Итак, высшее. Счастье человека – это Царство Небесное, как понимать его? Но для этого надо всмотреться и в другие обетования, заключенные в других заповедях блаженства. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Значит, утешение – это очевидно часть того блаженства, той радости, того счастья, которое ожидает человека, достигшего Небесного Царства или Царства Божия. В древнейшей практике иудейской э, имя Бога часто заменялось словом небо. Поэтому царство Божие и царство небесное это то же самое. Не зная об этом, некоторые экзегеты, протестантские особенно, стараются объяснить, что царство Божие, учение Иисуса Христа и царство небесное это якобы разные понятия. Но они заблуждаются, потому что небо шамаю это эквивалент или замена имени Божьего, которые старались в те древние времена не произносить лишний раз, следуя заповеди, какой третий, не произноси имени Господа Бога твоего, суя или напрасно, или по ложному поводу, ибо не оставит Господь без наказания того, кто будет произносить имя его напрасно. Итак, небо – это Бог, Царство Небесное – это Царство Божие, и в этом Царстве получают утешение плачущие. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Какую землю? Еще одна великая загадка. Но из сопоставления с уже сказанным ранее, мы понимаем, что имеется в виду та земля, которая объявляется по крайней мере, Царством Божьим. Или же находится в Царстве Божьем. Или ему равнозначно. Следующее блаженство. Блаженный Блаженны... Алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь мы тоже видим, как бы частичность обетования насыщения произойдет там же, где находится Царство Божие, и в том случае, когда человек этого Царства достигнет. Помилование и милостивых, очевидно, тоже произойдет в Божьем Царстве, и как бы э, квинтэссенция этих обетований в 8 и 9 стихах 5 главы Матфея, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, наивысшее блаженство – это не только достижение Царства Божьего, но и лицезрение самого Царя. Об этом мы читаем в книге Откровения Иоанна, когда в небесном Иерусалиме, в обители, в Скинии, где Господь будет обитать с человеками, находящиеся там, Узрят лице его. Узрят лице его. Они Бога узрят. Ну, далее мы поговорим, какая чистота сердца подразумевается для того, чтобы можно было видеть Бога чем? Сердцем. Ибо сердце есть в Библии орган духовного зрения. Ну и сынами Божьими миротворцы тоже будут наречены, очевидно, в Его Царстве. Так вот, центральный и главнейший вопрос – а что же такое Царство Божье? Дело в том, что очень неоднозначно, причеобразно, намеком в символах и метафорах многократно изображается Божье Царство в Евангелии. Мы видим, что Царство Божие подобно зерну горчичному. Видим, что Царство Божие подобно сеятелю, который вышел сеять. Подобно закваске, которую женщина положила в хлебы в три меры муки, доколе не вскисло все. Подобно еще очень и очень многому Царству Божию. С одной стороны, оно изображается как некое блаженное эскатологическое событие в жизни человечества. Достигнут люди Царства Божие, праведники войдут в Него, у Него есть врата. Отворите мне врата правды, говорит псалмопевец, войду в них и прославлю Господа. У него есть стена, описанная в Откровении, состоящая из драгоценных камней. С другой стороны, Царство Божие совершенно не во внешнем мире находится. Оно совершенно неощутимо, не, воспри... не восприимчиво к нему чувства. Невозможно его увидеть плотским взглядом, услышать плотским слухом, и в то же время оно неотъемлемое, но для многих недостижимая часть их собственного духовного мира. И сказал Иисус, что Царство Божие не придет приметным образом. Когда Он сказал это? Когда фарисеи спросили Его об этом царстве. Потому что все упование фарисейства в достижении этого справедливого, прекрасного миропорядка на земле. И ради этого совершались восстания против Рима. Ради этого брали в руки оружие. И ради этого проповедовали денно и ночь на народу, чтобы он соблюдал заповеди. Так вот, когда же оно придет и как? И отвечает Иисус, что Царство Божие не придет приметным образом. И не скажут вот оно там, или вот оно здесь. Но истинно говорю вам, Царство Божие внутри вас есть. Как совместить все это, великое экологическое событие, завершающее, венчающее историю человечества и Царство Божие, которое постижимо только во внутреннем мире каждого, и достижимо только самоуглублением, самоисследованием и упованием на Всевышнего. Иисус ничего не говорил без притчи. Не говорил без притчи, как мы знаем, народу, и без притчи не говорил ученикам своим. Ибо, объясняя свои притчи, он пользовался метафорическим притчеобразным языком. Поэтому из притчи в притчу, от образа к образу, ведет нас его очарующая небесная речь, для того, чтобы наше подсознание, как сейчас говорят, наша интуиция, а в библейском смысле дух наш, пробудился, воскрес и стал восприимчив, высшей истине ибо высшая истина рациональным размышлением земными чувствами и тому подобным недостижима какова цель таковые средства цель глубоко духовно средства для ее достижения для ее э, восприятия э, внутреннего тоже чисто духовных вот помню все это мы задумаемся над тем, а как пришел Божественный Учитель вот к этому учению, и как выразил его. Говорил ли он, движимый только силой свыше, Духом Божьим, или здесь принимала участие совершенно необыкновенная человеческая интуиция? Здесь были годы и, может быть, десятилетия глубочайших раздумий. От нас это навсегда останется тайной как и сама внутренняя природа Иисуса Христа. Но ну вот хочется привести размышления великого армянского поэта, поэта народа мученика, который всегда стоял на периферии и в то же время в авангарде христианской цивилизации, сражаясь с дикими ордами, храня великую христианскую культуру. А самого Адеста Туманян, который я хочу процитировать, был, собственно, свидетелем первого геноцида 20 века резни армян в Турции в 15 году когда миллионы людей погибли то есть происходило одно из самых вопиющих в истории попраний учения Иисуса Христа и Божьих заповедей ну и как бы предчувствуя это он написал перевод Давида Бродского не Иосифа Бродского Христос в пустыне он в мертвой пустыне, в безмолвье ночном, на камне над полкой травою, Сидел, размышляя о мире земном, С поникшей на грудь головой. Сурове этой пустыне глухой Чело его хмурое было, Мечтал над пустынею жизни людской. Любви он воздвигнуть светило. Пред ним одичалых народов полки текли, И за тьмою могильной рыдали убогие и старики, Сироты стонали бессильно. И он одиноко в безмолвье ночном Сидел, размышляя о мире земном. Наверное, сказано этим поэтом-провидцем Туманянам, истинно. Не могло столь высокое божественное учение излиться на землю мимо сердца человеческого, мимо эмоций, мимо размышлений, мимо глубочайших интуиций учителя. Он не мог быть как бы механически передающим Слово Божие. Оно было впитано, осмысленно и э, освещено его глубокими терзаниями, поисками и находками смысла вот это хотелось бы сказать перед тем, как мы э, продолжим чтение Нагорной проповеди блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». мы сказали, что сердце это орган зрения, орган духовного зрения а что же свидетельствует об очищении сердца или о загрязненности, о оскверненности сердца? Мы должны посмотреть некоторые параллельные места, где говорится о сердце чистом. Так, например, у Луки в 8 главе, в 15 стихе, об этом сказано. Что такое чистое сердце. А упадшее на добрую землю... Это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения. Итак, чистое сердце неотделимо от добра, от сердца доброго. Чистое сердце – это сердце, желающее всем добра. И чем более желает человек добра всем, тем более это свидетельствует об очищенности его сердца. Малейшая злая мысль злое чувство, говорят о том, что сердце еще не чисто и не зря сказал учитель, что не то что входит в уста оскверняет человека, но то что исходит из уст ибо из глубины, из сердца исходит что? прелюбодеяние, любодеяние, убийство и много там такого подобного перечислено и все это оскверняет человека значит нечистота сердца это не нечистота Помыслов, чувств и так далее. В другом месте 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Послушанием истине через духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердце. Итак, чистое сердце – это предпосылка, это основание взаимной любви людей, братолюбия, сострадания, милости. Ну и в других местах, не будем много примеров приводить, почти всюду чистое сердце – это сердце любящее, сердце доброе. Значит, такие люди близки к созерцанию Всевышнего. А можно ли увидеть Бога? Ведь написано Бога «Боба узрят», как можно увидеть невидимого? Как можно узреть того, кто не подвластен земным чувством, не может быть ими вмещен и охвачен? Как это возможно? Как можно вообще видеть Бога? И почему чистое сердце, полной любви, это тот орган внутреннего зрения, посредством которого мы можем и видеть невидимого Бога. Как это объяснить? Нет ли противоречия в этом? Загадка очень большая. Для плотского человека неразрешимая. Для душевного человека э, существует понимание, что это истина, но эта истина опять-таки для него сокрыта. Для духовного человека, наверное, разгадка э, этого великого вопроса дана э, любимым учеником Иисуса Иоанном. А что он сказал по этому поводу? Он сказал тоже удивительные слова э, и, с другой стороны, открывающие смысл слов его великого Учителя. Он сказал так – «Бога не видел никто никогда». Есть такое место? А дальше что сказано? Это одно место. Да, совершенно верно. Правильно. И параллельно этому месту в послании Иоанна, что говорится, что Бога не видел никто никогда но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Но пребывание Его сопоставляется с лицезрением Его лика. Значит, Бога узрят те, чье сердце полно любви, чье сердце очищено, и узрят Его не иначе, как пребывающим в их братьях и сестрах, как пребывающим в том образе и подобии, которым Бог наделил человека. Бога узрят, сколь глубокое слово, неисследимое слово, великое слово. И вот для того, чтобы достичь этого, необходимо очищение сердца. Мы помним, что Сердце является зеркалом. Это есть в Библии, это есть во всех духовных учениях человечества. Сердце есть зеркало, но за время жизни оно покрывается мутью, ржавчиной, пылью, и невидим становится тот, кто создал это зеркало, чтобы отразиться в нем. И чем более очищает человек сердце свое, тем более возрастает возможность отражения, что он увидит в этом очищенном зеркале лик Божий и лик ближнего своего, который создан по образу и подобию Бога. Следующая заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими когда мы читаем это в первый раз или не задумываясь, то видим только буквальный смысл. Блаженны те, которые устрояют мир между людьми, между народами, мир в человечестве, может быть, мир в душах людей. Конечно, это так. Никакое духовное символическое толкование никогда не, не отменяет и не заслоняет понимание буквального. Но есть более глубокий смысл. Почему именно миротворцы нарекутся сынами Божьими? Дело в том, что сын подобен отцу. И вся история, как естественная, так и библейская, скажем, учит нас этому. По образу и подобию родил Адам, сына своего. И далее образ и подобие передаются от отца к сыну. Значит, нарекутся сынами Божьими, уподобятся ему. Почему именно миротворцы? Дело в том, что в Библии Бог, книги книге Иова, называется так «Осе шалом» – «творящий мир». Это книга Иова, 25 глава, 2 стих. Сам Бог назван творящим мир. Но в более поздних и древне -иудейских, более новых христианских молитвах это очень часто повторяется. И вообще мир – один из атрибутов Божьих. Когда приходит Господь, то Он приносит мир и сердцу, и сообществу людей. Иов, 25 глава, стих 2. Держава и страх у Него. Он творит мир на высотах Своих. Бог творит мир в небесах. Но разве же небеса нуждаются в том, чтобы быть умиротворенными? Разве они состоят из враждующих стихий, Казалось бы, нужно было сказать, Бог хочет установить мир на земле, или где-то еще, почему в небесах, почему в высшем духовном мире. А древнейшее представление таково. Слово библейское «шамаем» – небеса, состоит из двух – «эш» – огонь, и «маем» – вода. То есть небеса состоят из противоположных и несовместимых элементов из огня и воды и вот Господь проявляет свою власть в том, что творит мир в небесах своих смиряет и примеряет эти стихии, заставляя их быть чем-то одним в наше время совсем иных космологических воззрений как вы думаете, как это можно понять? найдем ли мы воду и огонь в небесах? в физических небесах? да, найдем, несомненно но дело не в этом Найдем мы там и пышущие жаром, с огромной температурой, огненные шары, звезды, солнца, найдем воду, хотя бы в атмосфере Земли, да и выше там. Но дело в том, что в библейской метафорике вода – это материя, да и вообще в Древнем мире. И мы читаем в Послании Петра, что Божьим Словом мир составлен из воды и водою, то есть из вещества. Огонь а – это символ Духа. Духом пламенейте, Господу служите. Огненные существа Серафимы, Херувимы и другие служат Господу и у престола Его пребывают. Значит, Бог примиряет Дух с веществом. И так творит Свою Вселенную или множество миров. И блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Потому что призвание человека здесь, в этом мире, внести духовное начало в материальную стихию и примирить их, возвысить материальное начало до того, чтобы оно стало вместилищем духовного, чтобы оно было подвластно духу, чтобы оно не противилось ему, но воспринимало его влияние и облагораживалось. Это смысл земной жизни. Ему блаженные миротворцы, то есть примиряющие Дух и вещество, ибо они нарекутся сынами Божьими, сынами того, кто в небесах творит мир. Вот в этом одна из грани этой заповеди. Не значит, что мы исчерпали ее смысла, Нет, нет. Но, несомненно, это так. Что более всего враждует в человеке и в человечестве? В Павловых посланиях, особенно в послании к римлянам, мы читаем, послание к галатам, скажем, что дух противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что желали бы делать. Значит, что же нуждается в примирении? К чему должны быть направлены миротворческие усилия людей? Следующих заповедей? до примирению духа и материи. Должны ли они быть в человеке, в семье, в обществе, в народе, во всем человечестве, примирены как равные или примирены иерархически? То есть вещество, материя, должно быть подчинено духу, как вы думаете? Второе, наверное, да? Значит, примирение здесь состоит в восстановлении и выстраивании первоначальной Богом задуманной иерархии. Ибо сказано, что глава жене ⁇ муж, глава мужу ⁇ Христос, а глава Христу ⁇ Бог. И если духовно это понимать, то материя, которая представляется женским началом, образно, должна подчиниться духу. Дух Христу и Христос Богу. Это и есть та высшая первоначальная иерархия, которая требует восстановления внутри человека, и тогда не будет плоть противиться духу, и наоборот, в обществе, во всем человечестве, во всех мирах. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вот еще одна великая заповедь блаженства. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Оказывается, как говорил блаженный Августин, быть гражданином Небесного Царства – это не всегда совместимо с законопослушным пребыванием в гражданстве Царства всего мира. Не всегда совместимо. Но желательно, чтобы это было так. Но когда начинаются гонения за слово, когда начинаются преследования за верность Духу, то надо принять изгнание. Надо принять, если нужно, и мученичество, потому что счастлив принимающий их. И высшее счастье – это когда человек отдает душу свою за Бога и за братьев своих. Это высшая любовь, а любовь приносит счастье ничем не сравнимое и неописуемое. И сказал Иисус, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев своих».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 По всем книгам Ветхого Завета мы видим, что пророков гнали, преследовали и убивали. И самый первый образ этого мы находим в первом же смертном грехе, совершенном на земле. Один великий смертный грех совершен был еще как бы не на земле, до облачения человека в одежды кожаной, до того, как Адам был изгнан из райского сада и облачен те одеяния, в которых мы сейчас здесь друг перед другом и перед Богом предстаем. Это было отпадение от Бога, от Его воли. А второй, величайший смертный грех, совершенный уже на земле, это что? Брат Это Каин, убивающий Авель. И Авель, первый мученик, представляет и всех пророков, которые будут гонимы, преследуемы, убиваемы, терзаемы и отрицаемы, той вести, которую несут во все будущие времена. Почему Авель может быть представителем именно пророков, и пострадал как пророк? А вы знаете, он знал, что принести Богу в жертву. Ведь Каин не знал. И как принести, он тоже знал. Он принес то, что должен был принести, возложил на жертву, и с тем упованием, Души и Духа, которые необходимы были, чтобы снискать благоволение Господня при этой жертве. А значит, он был пророком, потому что пророк знает волю Божью и исполняет ее. Она ему непосредственно, интуитивно, Духом сообщается. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, Астрахисе. Авель 1. Мы находим очень многих, кто был гоним, кто был преследуем. И один из самых известных – это Илья. Тот пророк, который по сей день пребывает и, говорят, является на земле правильным и достойным людям. И тот, который вознесся, изменив земную свою плотскую природу на огненную, в колесницы огненные на небеса. Так он же был гоним, и ему негде было преклонить голову, совсем как сыну человеческому в евангельские времена. И если мы посмотрим, что он говорил Господу, то найдем, что это очень похоже. Третье царство, 17 глава с первого стиха. Когда нечестивый царь Ахав и нечестивая царица Иезавель гнали Илью, то он просил у Господа, помните, смерти. Он просил смерти как избавление от совершенно невыносимых условий жизни. Глава 17 с первого стиха. И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хурафа, что против Иордана. И как жил там Илья? У него не было ни куска хлеба. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру а из потока он пил он скрывался, жаждал и страждал и Господь давал ему ну, малое такое необходимое для сохранения жизни и здоровья подкрепления помните, икону сидит пророк Илья совершенно замечательный такой сюжет протягивает руку к небесам и оттуда слетает ворон дает ему маленький кусочек хлеба Илья это как бы духовный сгусток всех гонимых за Слово Божие, преследуемых. Ну, а наиболее э, полное описание этого в 11 главе послания к евреям с 36 стиха. Там как бы дается э, итог великих гонений, которые пророки Ветхого Завета претерпели, и кладется основание для мученичества новозаветного времени.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 которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Те, которых весь мир был недостоин, скитались, блаженные и изгнанные за правду. Ну, а вопрос такой, а почему этот мир не приемлет Слово Божие? Не приемлет до противления и до истребления тех, на кого возложены миссии его нести от отдельных людей до целого народа будь то народ израилев и будь то народ божий в новозаветной церковь почему таким ужасным преследованиям подвергались всегда носители истины посланные богом в этот мир в них ли недостаток они ли такие плохие как рисуют их что они отвлекают людей от их земного счастья и представляют какое-то неосуществимое небесное так ли это? есть замечательная притча у Цзаллиддина Руми может вы и знаете о том, как однажды сокол с царской руки залетел в темную пещеру в этой пещере жили совы, которые не выносили дневного света ну, во-первых, залетая, он, наверное, приоткрыл ветви, какой-то лучик туда проник. А кроме, это их уже возмутил, а кроме того, они решили, что он сюда прилетел, претендуя занять их место, отнять у них пространство, вырвать у них кусочек, чего они там ели, мясо или что-то такое мелких животных. И они все набросились на сокола. А сокол твердил одно – «я здесь случайно, я здесь гость, я здесь прохожий, я, собственно, обитаю на царской руке, там мое место, на руке царя». Но они не верили, и еще более э, ненавистно относились к нему, и едва не растерзали, э, пока не удалось им все-таки вырваться и улететь с Божьей помощью. Но, наверное, вот эта вот судьба э, посланцев Божьих, пророков, апостолов, учеников Иисуса – которые э, терзаемы были в этом мире да потому что думали, что своим учением о благе Царства Небесного они хотят отвлечь внимание людей от земных благ и завладеть этими благами что они претендуют на что-то в этом мире и потому их так ненавидели потому эгоистическая сущность человека восстает против духовного начала в нем самом Пытается изгнать и уподобить человека животному полностью, ангельскую природу отрицая, попирая и изгоняя. Ну а в, широк, в широком смысле во внешнем мире тоже происходит с носителями духа, которые также нежеланны эгоистической сущности большинства толпы, как нежеланны проблески духа во внутреннем мире человека. И потому те, которых весь мир не был достоин, скитались в пещерах и так далее. Значит, не в них дело, не в них порог, а порог в гонителях. Что ж такого несовершенного, малопривлекательного, такого неважного-неважного в этих гонителях, что они так действуют? А именно то, что сказал змей еще Еве. Вы будете, как боги, знающие добро и зло. Они не признают Бога, они хотят сами стать богами. Они претендуют на абсолютную власть и на владение всем миром. А если кто претендует, то уже не остается для другого совсем места. И пророк Исаия говорит, горе вам, присоединяющие к дом к дому и прибавляющие поле к полю, так что другим не остается места, так, словно вы одни поселены на земле. Это, наверное, во всей мировой литературе и даже в Священном Писании нет лучшего и более точного описания эгоизма вот этот самый эгоизм, вот эта животная природа человека гонит дух изнутри него самого и сражается против него и преследует сынов духа, носителей духа в масштабах народа и всего человечества так было и так до сегодня изменяются только несколько формы не знаю, смягчаются ли или просто хамелеонообразно э, превращаются, но суть остается всегда той же самой. И кончаются заповеди блаженства тем же самым обетованием, каким начинаются блаженны, изнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Там они желанны, там они сыны и дочери, там они дети, там они свои. Здесь они совершенно чужие. И в одном апокрифическом Евангелии сказано, Иисус сказал, будьте прохожими в этом мире. И если буквально таких слов в каноническом тексте нет, то дух их витает над всем текстом. Проходит образ мира всего: Будьте прохожими. Слова Иисуса Христа настолько завораживали народ, и особенно учеников Его, что иногда ученики удивлялись, как может столь хорошо знакомый, близкий им человек такое говорить. И тоже в одном апокрифическом источнике спрашивает Филипп. Филипп, услышав это, вопросил Господина своего Господа, «Кто Ты, говорящий нам это?» Потому что он точно увидел, внутренним взором увидел, что говорящий – это не простой человек, которого он знает, с которым я и пьет. Кто ты говорящий нам это? И Иисус ответствовал – из того, что я говорю, ты не знаешь, кто я, Филипп, и больше не объясню. И вот эти вот слова Иисуса по внешности простые, казалось бы, доступные до сих пор очаровывают человечество и верно сказанное одним из стражей посланных судакейским священством схватить его и привести. он не схватил и не привел и пришел один и когда спросили его а почему же ты так сделал он ответил просто и глубоко никто еще не говорил так как этот человек никто еще не говорил так наверное стражник э, по крайней мере слышал в собраниях, в синагогах или в храме слова пророков читаемые, если сам не читал их поскольку он относился к привилегированной иудейской страже храма так вот никто не говорил это не только из окружающих его людей не только из его знакомых или из тех кого он имел удовольствие слышать на протяжении жизни а это и в книгах. И в книгах пророческих он такое не читал, и из них не слышал. Никто не говорил так, как этот человек. Так вот, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. Эти слова предварены уже псалмопевцам. В 68-м псалме с 8 -го стиха говорится о гонимом и о поносимом.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 преследующий человека и злословящий его невинно, злословит Творца своего. И тот, кто духовное пребывание Господа не хочет принять и признать в мире, преследует брата своего, который принимает это, подобно тому, как Каин убил Авеля. И в духовном смысле, хотя множество есть народов, по библейскому счету 70, а сейчас гораздо больше, по они разрослись и разделились и множество есть языков, и племен, и вер, и так далее в духовном смысле все человечество до сегодня делится на две части потомки Карина, убийцы и потомки Авеля, гонимого и убиваемого, человека Божия хотя мы знаем, что Авель ведь не оставил вещественного потомства не оставил, не было детей у него потомство по той некоринической линии пошло от Сифа и тем не менее духовно у Каина потомков, наверное, не меньше, я думаю, больше, чем у Авеля. Да? Но и у Авеля всегда есть обширное на земле и праведное потомство, служащее Господу. Итак, сказав о блаженстве гонимых и преследуемых, Иисус Христос имел в виду всех от Авеля и до дней своей земной жизни, а также на всю последующую историю до наших дней и далее сделаем мы вывод из рассмотренных заповедей блаженства еще раз повторим, учат ли они расслабленности, к квитизму, пассивности, духовному сну, всеприятию? очевидно, нет. они требуют огромной силы вот для того, чтобы противостать стихиям, злым стихиям мира сего, тьме, в которой он лежит, злу, в которой он погружен, надо быть очень сильным. И для того, чтобы следовать наставлениям каждой из этих заповедей блаженства, надо от Бога получать все время огромную силу. Слабому никогда не под подсиловать быть миротворцем. Не под силу вынести гонения, он отречется тысячу раз и продаст всех родных и близких не под силу ему плакать о чужих бедах, чтобы утешиться в царстве Божьем. Блаженный плачущий, мы говорили с вами, не о себе плачущий, ибо самый великий плач в Библии – это плач Еремии о разрушении Иерусалима, и праведники не себя оплакивали и рыдали не о себе пред Богом и так далее. Ни одной из заповедей блаженства выполнить, прийти ни в одно из там указанных духовных, душевных даже состояний. Без колоссальной внутренней силы, даруемые и поддерживаемой Богом, невозможно Итак, это есть учение о силе, получаемой свыше и реализуемой в земной жизни Это конкретизация того усилия, которым восхищается Царство Небесное С него, напомню, начинаются блаженства, советования Царства и заканчиваются им И вот говорится в 83-м псалме, об этом же. В 83-м псалме этот путь описан кратко, а об учении Нагорной проповеди подробно и детально. Говорится о блаженстве. Так, Нагорная проповедь у нас начинается с блаженства, то есть с обетования счастья. Блажен человек которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы к силу, являются пред Богом на Сионе. Блажен тот человек, у которого Бог обитает где? Внутри одно из речений древних индусов такое Бойся того человека, которого Бог обитает на небе но бояться придется огромных масс верующих современных их Бог на небе обитает страшные люди Страшные люди. У них в сердце нет Бога. Они живут без Бога в сердце. Бойся того человека, чей Бог обитает на небе, Ибо Бог должен обитать в сердце, учая его, наполняя любовью, смягчая, освещая. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Весь этот мир можно назвать долиной плача. Потому что как только срывается обманчивый такой покров от аморганы, вот эти вот проблески, эти искорки счастья сверкающие нам на пути э, прячутся то мир предстает великой долиной плача вот мы начали со стихотворения Аванеса Томаняна, который об этом очень четко сказал проходя долину плача ну все души проходят долину плача таков наш удел здесь такова необходимость очищения нашего сердца иначе мы никуда не придем, ничего не поймем и окажемся, не дай Бог, в еще худшем месте называемым адом, гееной но те, у которых в сердце стези направлены к Богу о них сказано так проходя долину плача они открывают в ней источники источники милосердия, мудрости, любви и дождь покрывает ее благословением сначала такой человек видит источники на земле и видит, что не так уж все плохо и темно потому что Господь посылает ему эти источники живой воды Он извлекает из ничтожного, из долины плача, драгоценную живую воду а потом, в конце пути, или где-то на середине, если удостоится Он видит, как дождь благословения прямо стеной обрушивается на эту долину плача в чем же дело, почему здесь плачут от недостатка воды в этой столь прекрасной духовно орошаемой местности на земле да потому что не хотят принять то, что от Бога. Потому что замкнуты, потому что крайне эгоистичны. Потому что заключены в животном своем естестве и не хотят знать ничего духовного. Но те, которые хотят, открывают сначала источники в долине плача, а потом дождь покрывает благословение. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. И вот учение заповеди блаженства mm – -hmm. это... Переход от силы в силу. Каждый из этих заповедей наполняет особой силой, особым стремлением и дает особую надежду на спасение. На каком Сионе являются пред Богом? Если мы поедем сейчас в Иерусалим, в Израиль, и взойдем на гору Сион, то мы там не найдем Бога. И даже там не найдем тех строений древних, например, дворца царя Соломона, который там когда-то был и на горе моря не увидим храм но Сион это то место, где обитает Бог потому что всему земному всему, что здесь возводилось этим чудесным сооружением древности, ныне исчезнувшим был прообраз и Бог сказал Моисею перед строительством Скиней: Скинии смотри, сделай все по тому образу, который явлен тебе на горе то есть в высшем мире а там все это есть. Туда направлены надежды, туда ведут пути ищущего, истинного ученика Иисуса. И любое паломничество, любое посещение святынь это только напоминание. Это не цель пути. Это святое напоминание о том прообразе. Образом, который является местная святынь. Девять заповедей блаженства. Путь от силы в силу Иисус сказал – Я есмь путь Он сказал это апостолам на тайной вечере перед своими страданиями и смертью Я есмь путь но если Он есть путь то надо же идти за Ним это не то чтобы он прошел за нас и вместо нас и не оставил бы нам собственной дороги но он дал пример и одно из последних его наставлений ученикам было вот я дал вам пример, чтобы вы поступали так же это когда он сказал когда омыл ноги ученикам своим я дал вам пример но некоторые готовы к тому, что им спаситель будет омывать ноги а мыть ноги кому-либо другому, они совершенно не согласны. Во-первых, это унижение, пострадает эгоизм, пострадает самомнение человека. И во-вторых, это не так приятно. Может быть, ноги какие-то пыльные, грязные, тут нужно воду принести, знаете, вот, склониться очень низко перед братом и мыть ему ноги. Ох, это сложно и психологически почти недопустимо. Ужасно. Но сказал, я дал вам пример, чтобы вы поступали так же. И когда он сказал, я есть им путь то этим путем надо идти он взял крест свой и направился на Голгофу вот где завершился его земной путь и вот в чем он состоял И если до того момента как он поднял этот тяжелый крест не мог его донести физически вы помните, что Симон Киренеянин взял и донес за него если тогда он вот его нес зримым образом то до того, как поднял его, вы думаете, он не нес крест? Как же он задолго до крестной своей смерти сказал, что кто хочет идти за мной, пусть возьмет крест свой, отвергнувшись себя, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой, и по мне где, за мной идет. Но человек не хочет отвергнуться себя. Ох, как ему это страшно. Как ему же отвергнуться себя, любимого? отвергнуться своего эгоизма свергнуть себя ту ношу которую с самого рождения человек несет и вместо нее взять крест Иисуса Христа поэтому очень легко прочитать все эти слова мимо жить обрядовой жизнью вместо того, чтобы взять крест и идти за Иисусом купить свечку за пять копеек пойти в церковь, там поставить ее и думать, что ты большое одолжение Богу этим сделал потому что там было темно, а теперь светлее стало а Бог творец всех светил звездного неба а также света духовного без твоей свечки не обойдется и вот за эти пять копеек он тебе пять миллионов пошлет такое примерное учение я говорю, что огромные массы верующих страшны страшны темны это замечали еще в средние века люди духовно видящие ну, а сейчас так же или хуже, наверное, потому что где свидетельство? где этот свет ваш, который должен светить перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и славили отца вашего небесного? конечно, я не к присутствующему обращаюсь а ко всем верующим земли где это? в каком состоянии мир? до чего он дошел? и почему так? коль в нем присутствуют ученики Иисуса Христа разве сейчас видно то преображение множества когда люди обращались от суетного идола служения к живому Богу не видно? мир лежит во тьме, лежит возле, как сказал Иоанн с тех пор и до сегодня. так вот следующие слова после сказанного в блаженствах вы соль земли Мало соли в мире. Жертва солью оссоляется, но мало мы видим жертвенной жизни и очень мало соли. Этого очень не хватает. И так сказал Иисус, я есть им путь. А в послании к евреям Павел конкретизирует, указывает, какой это путь. 10 глава. Там достаточно ясно это сказано. 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Входить во святилище когда человек приближался к святилищу в пустыне воздвигнутому по указанию Моисея к скинии он сначала что видел завесы одни только завесы потом входил во двор и видел там жертвенник и без принесения жертвы дальше он пройти не мог мы говорили как с вами за жертвенником стоял умывальник принявший жертву должен было мыться и последовать далее. Имея дерзновение входить во святилище Посредством крови Иисуса Христа Путем новым и живым Которую Он вновь открыл нам через завесу То есть плоть свою Плоть является завесой Только ли его плоть является завесой? Или вся материя, все вещество, наша собственная плоть Плотская эгоистическая жизнь Является завесой перед служением Бога, перед Скинением должны ли мы пройти через эту завесу чтобы оказаться во дворе и что предстоит нам во дворе этого святилища не принесение или жертвы не жертвенная или жизнь и имея великого священника над домом божьим да приступаем с искренним сердцем с полной верою кроплением очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водою чистою. Два акта веры совершались во дворе Скинии. Прежде чем войдем мы в святилище, какое? Принесение жертвы и, вот, и омовение. И. Да. Крапление крови происходило уже внутри. И так на земле человек имеет возможность приступить. Да приступаем с искренним сердцем, а не войти внутрь святилища. Только лишь омыться человек может здесь. Для того, чтобы быть допущенным в ту святую обитель, куда входят чистые души в белых брачных облачениях. Вы соль земли. А соль какую имеет силу? Что такое соль? Для чего она нужна? от нечистой силы от... да, от нечистой силы даже это символически, метафорически после того, как узнали что соль предохраняет от разрушения от нечистой силы от тления и потом от нечистой силы духовной Да, в народе она используется именно так солью посыпают разные места, чтобы бесы не получили доступа так вот, соль имеет два свойства один мы назвали предохраняет а другой Дает вкус, дает вкус пищи все соль это то малое, которое делает пригодным пищу ну, большой да и сказано всякое приношение солью до да осолиться в книге Левит так сказано а сароном заключен завет соли вечный, что он и его потомство будут священниками пред Богом оказывается все время соль без соли, во-первых, пресно и во-вторых, тленно все и народ завета называется солью земли вот когда обратился иисус христос и сказал вы соль земли кому он сказал ученикам или народу а он обращался к народу к народу желавшему его слушать так что ответ правильный к ученикам но и ко всему народу пришедшему туда в славянском тексте ну и в греческом также и Приступил к нему народ, ученик его. Народ, ученик. Народ учеников или народ, те, которые учатся у него. И он сказал, вы соль земли. Но он еще не преподал свое учение. Еще только звучали самые первые слова на горный пропад. Это вот блаженство, о которых мы с вами говорили. Как же он сказал, вы соль земли? Что он имел в виду? Можно ли сказать тем, кто только-только поступил в первый класс и начал обучение с буквы А, вы соль? Он сказал народу Божьему, который приготовлен был тысячелетними проповедями учения закона Моисеева и пророков, сказал Израилю, народу Завета, вы соль земли. Но в каком состоянии находитесь и что из себя представляете, ведь Бог вас выбрал для того, чтобы вы были учителями человечества, священниками в человечестве. Вы будете у меня царством священников и народом святым, перед Синайским законодательством сказал Господь. Вы соль земли. И сначала напоминает Иисус об этом собравшимся, которые с детства приучены постигать Моисееву Тору, читать пророков и воспитаны в обычаях иудейских. Вы свет мира, сказал Он им же, но потом эти слова стали относиться и непосредственно воздействовать на тех, кто готов был взять на себя это иго. Возьмите иго мое на себя и научитесь. К тем из народа, кто согласен был продолжать эту святую пророческую традицию, созданную и поддерживаемую самим Богом. Так вот, соль, значит, ученики Иисуса или народ Завета или призванные Богом и им посланные, должны предохранять человечество от порчи духовной, нравственной, от распада, от нисхождения в тлен, от падения в ад и гиену. Вы соль, соль сохраняет. И только в той мере ученики Иисуса, и только в той мере народ Завета, в какой осуществляется это в масштабах всего человечества какой проявляются свойства соли, хранящей и не дающей истлеть духовно и физически. И в той мере сохраняются свойства соли, в какой она придает вкус пищи. Что сказано о вкусе пищи? Колоссянам 4 глава, 6 стих. Ваше слово да будет, кто помнит? Да, да, вот, приправленно приправлено солью слово ваше да будет приправлено солью слово, да, вот начинается не отсюда с пятого стиха со внешними обходитесь благоразумно пользуясь временем слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью дабы вы знали, как отвечать каждому значит, это речь идет о проповеди об обращении с внешними, теми, кто вне церкви, вне ведения о Боге, вне духовной жизни, чтобы обращались разумно и говорили им так, чтобы слово было вкусно, удобно приемлемо, приправлено солью. Попробуйте несколько хотя бы недель э, такую пресную, несоленую пищу есть безвкусную. Попробуйте его узнать, что такое соль. Помните, такая есть знаменитая, то ли английская, то ли еще какая-то сказка, впрочем, на эти фольклоре всех народов. Как э, у царя было три дочери, и одна спросила, одно он спросил, насколько ты меня любишь? Она говорит, я люблю тебя, как солнце любит. А другой он спросил, а ты меня как любишь? Я тебя люблю, как любят весну. А третья ответила, я тебя люблю, как любят соль. Он ее изгнал, лишил всего. И вот когда через множество приключений и перипетий, пройдя, она тайно вернулась в дворец, то велела приготовить отцу, а он ее не узнал, совершенно бесвкусные пищи. И он когда поел и спросил, э, в чем дело, да вот не положили, вот тогда он заплакал. Почему ты плачешь, король? Да потому что я вспомнил свою дочь, которую сказала, которая сказала истину, я люблю тебя, как любят соль. Соль совершенно необходима. Вот Слово Божье, если оно произносится, проповедуется, преподается, должно быть приправлено солью Оно должно быть вкусным, оно должно быть приемлемым И далее поэтому Иисус говорит А когда нет соли, то что случается с теми последователями, учениками народа Елизавета Его ли собственными учениками, которые не стали солью? Что с ними бывает?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 священники убивались, и изгонялись и так далее и это прискорбнейшее и сейчас проливается много слез по этому поводу и много вздохов раздается и искренних и лицемерных но мы зададим один только вопрос а почему так произошло не следует ли это из слов самого Иисуса Христа не потеряла ли соль силу что ее невозможно было ничем осолить ее признали негодный, выбросили вон на попрание людям великий поэт русский Александр Блок в 12 обращаясь к священнику говорит, что нынче не веселый товарищ поп помнишь, как бывало, брюхом шел вперед и крестом сияла брюха на народ. есть такие слова? а так ли должен выглядеть священник? а таков ли образ жизни его настоящего священника православного или другой конфессии представляющего Христа а такие ли слова его безвкусные и неприправленные солью должен слушать народ и народ слышащий истинное слово разве так поступит со своим пастырем разве в Евангелии такое было вот такое разрушение церквей и такое изгнание священников какое допущено было у нас значит когда соль теряет силу чем можно поддержать дух дух поддерживает тело больное сказано в Писании, что когда дух надломлен, то чем поддержишь его и чем осолишь соль имейте в себе соль в другом месте говорит Иисус имейте в себе соль мы обязаны дать ответ ожидающему обязаны ответить на его вопрос Так? чтобы слово было приправлено солью иначе с нас спросится почему мы не сделали это и следующие слова о которых Бог даст на другой раз поговорим вы свет мира если мы подумаем а что важнее для мира свет или соль все-таки свет Незапоставимые вещи но начинает учитель с меньшего окончает великим вы соль земли и вы свет мира все эти слова относятся к нам к каждому из нас мы не можем думать, что две тысячи лет назад когда Иисус проповедовал в Галилее и окружали его толпы народа а к нему теснились ученики его эти слова были произнесены, вошли не в золотой, а более чем алмазный фонд сокровищ духовного человечества и могут нами читаться спокойно, как некое классическое произведение мировой поэзии и философии это актуальнейшие слова, спасительные для нас, нам совершенно необходимые но любой из нас ощутит себя, конечно, недостойным того, чтобы эти слова были к нему обращены и подумает, ну вот моя, греховная достаточно такая полутемная, что ли материализованная погрязшая в эгоизме веществе жизнь ну какое отношение имеет к этим высочайшим словам это святым, наверное, сказано вот тем, которые глядят на нас с икон вот у них такие лики-то просвещенные изумительные, прямо вот заглядеть, вот к ним это обращено но ведь они точно так же родились как любой из нас прошли те жизненные обстоятельства, что и мы а к кому реально обращены эти слова? они зовут нас они обращены к нам и они имеют силу привлекать человеческую душу к образу Иисуса Христа, к Его учению и непосредственно к Создателю мира через эти святые слова на протяжении всех эпох жизни человечества в любом поколении в любой стране, в любом краю и вот такой поэт-священник 17 века Джордж Герберт, английский написал об этом он был поражен, ошеломлен что слова любви Божьей призывают его он почувствовал в своей душе этот призыв и он ответил, ну, как я могу войти, прийти на этот зов? Я же грешен и не имею права отнести этот Божий призыв к себе. Вот у меня такое стихотворение Любовь». Любовь меня звала, я не входил, я грешен был пред ней, но зоркий взгляд любви за мной следил. От самых первых дней я слышал голос полной доброты, Чего желал бы ты? Ты мне достойных покажи гостей, Таков ты сам рекла, Ты слишком при греховности моей, Для глаз моих светла. Любовь с улыбкой за руку взяла, Не яль их создала. Я осквернил их, я виновник всех, И жжет мне сердце стыд. Любовь, не я ли искупила грех? И мне войти велит на вечерю, Вкуси, будь полон сил, И я сей хлеб вкусил. Пришел Христос на землю, для того, чтобы призвать не праведников, но грешников к покаянию. И сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И его слово, к которому мы вот чуть-чуть сегодня прикоснулись, как та самая женщина, страдавшая тяжелым недугом, к краю одежды его, к цицит, к этим кистям видения, напоминающему Боге, его слово, к которому мы прикоснулись, имеет целительную, спасающую и воскрешающую силу. Силу жизни. И он не только сказал, что он путь. Не только сказал, что он истина. Он сказал так. Я есть им путь и истина и жизнь. Вот это вот духовная жизнь, которую его Слово на земле сохраняет по сей день я желаю всем присутствующим и самому себе тоже иметь и сохранять всегда ну какие у нас будут вопросы по тому разделу по той части раздел слишком такой чиновничество слов вот это по той части на горной проклятии о которой мы говорили то есть до слов высольте мне включительно у меня вот у меня вопрос это, это просто догонку, когда мы говорили о том, что почему мир гонит пророков и перечислили все возможные эгоистические проявления. Как-то я много об этом в последнее время думала, разные ситуации происходили. Я подумала, что мы не коснулись такого качества, как зависть. Может быть, как раз именно зависть и порождает нас стремление обезопасить себя властью и земными богатствами. Не, не, не просто страх, а зависть. Ну, что она, она даже не страх, она что-то другое совсем не Это Мне кажется, что сатана, он именно позавидовал Богу. Вряд ли ему было мало власти, собственно, как таковой, что он был лучшим и прекраснейшим из ангелов. Вряд ли первосвященникам мало было власти, и Христос явно не претендовал на их власть, вел себя очень смиренно. А вот зависть, мне кажется, это такая вот какая-то вещь. Вот, может, вы откомментируете это, что -то? Вы совершенно правы. Зависть и сказано, что завистью дьявола грех вошел в мир, смерть вошла в мир. И зависть, зависть я Каин перед тем, как он убил брата. Действительно так. Но удивительная зависть. Она какая-то странная. Человек нищий, босой, едва одетый, не имеющий куска хлеба, он вызывает страшную зависть самых богатых, благополучных, прекрасно живущих. И тем недостаточно, что они довели его до такого состояния, не хотят его уничтожить целиком. Целиком-то уничтожить нельзя. Не бойтесь убивающих тело и более не могущих сделать ничего. Но, по крайней мере, убрать его с земного плана. Да? Убить, растерзать. Чему же здесь завидуют? Как вы думаете, вы говорите верно. Да? Но как может человек власть имущий, э, ну, допустим, э, Ира Тантипа? Царь даже. Пусть Марионикочный царев такой местный. Но как он может позавидовать пророку? Бедному и нищему, не обладающему реальной к властью, а только властью слова. Мне кажется, что человек не может ничем насытиться, кроме как Богом. И он чувствует в этих людях, что у них это есть. И он ну, как бы неосознанно завидует то, что он чувствует, что на то лишен но он же, будучи наставлен, допустим, будучи иудеем, христианином и так далее наставлен в основах закона Божия он же понимает, как к этому прийти что нужно для этого сделать заповеди-то он знает почему же он избирает совсем другой путь, противоположный вот не, не путь заповеди, а путь противления заповеди путь беззаконный чем это объяснить? не могу я это объяснить Вопрос интересный. Да. Интересный вопрос. Мы как-то касались э, более глубокого его аспекта, но чуть-чуть касались. Вот, э, находим мы в Писании Нового Завета выражение сына света и сыны тьмы. Сыны света и сыны тьмы. И это выражение восходит еще к лисейским, э, представлениям. Да? В человечестве есть сыны света, то есть ощущающие свое родство с Богом как источником света и служащие ему во свете и сыны тьмы, каким-то образом ощущающие как бы родство свое с тьмой и ей подвластные, и ей служащие но ведь не дуализм проповедует нам Библия ведь нет у нас двух богов, Бога света и тьмы как у зорострейцев или даже у манихеев одно из полухристианских, позднее критических у них есть да? ну или что есть царство света и тьмы и вот царство и тьмы вторглость царства света вся дальнейшая история это отражение такого вторжения борьба но ведь Бог един и Он есть создатель всего и вот как объясняли Иссеи они объясняли как найдены древние рукописи на берегу Мертвого моря в пещере так называемые астрологические документы из Кумрана там говорится, что когда у человека ладонь продолговатая уши такой-то формы, цвет глаз такой-то, волосы такой-то структуры и так далее то 7 долей его находятся в царстве света а 5 долей в царстве тьмы или в области света и тьмы а если у человека голова круглая, еще там пятки такой-то формы то тогда две доли находятся в царстве тьмы, а 10 в царстве света значит, всего долей 12 но часть это вот от рождения так, это как бы генетическим участком предопределено часть находится во власти света часть во власти тьмы и человек сделать со своим внутренним миром по, по сути ничего не может а что он может? он может те, пусть даже немногие части которые принадлежат свету возвести и поставить над частями принадлежащими тьме это он будет ценным света он тогда будет сыном света. В нем свет возьмет власть над тьмой и будет направлять низшие побуждения, низшие желания, злые, может быть, даже э, должным образом в правильное русло. Если в нем очень мало тьмы, всего одна часть, а 11 частей света, она эта тьма, сядет на престол его внутреннем мире и начнет руководить, то говорит о человеке, он сын тьмы. Вот так Исеи объясняли, это глубокое, что есть сыны света и сыны тьмы. И ни один человек не предопределен быть сыном тьмы. Это его собственный выбор, к сожалению. Его собственное предпочтение. Тот путь, которым он идет. То же самое относится к Иуде. Искариот, да? Потому что Иуд много там есть. И верный ученик Иуда еще много тоже. -то иуда вот он был призван ему было дано наследие со святыми потенциально было дано наследие со святыми не просто со святыми с теми, которые будут судить мир и сказал Иисус апостолу вот в паке бытии, когда придет сын человеческий то сядете вы на 12 престолов судить кого? двенадцать колен Израилевых значит, иуда должен был занять один из этих престолов и судить множество душ Целое колено, это же какое великое призвание. Ведь если бы он был такой уж негодный и преступный человек, бы сказал это Иисус. Но выбор был за Иуда искривотом. Как и за каждого из нас, есть выбор. Он выбрал сам свой путь. И тратил бы величайший учитель всех времен свои силы на то, чтобы воспитывать Иуда среди других апостолов, открывать Ему тайны и так далее. Никогда бы. Но свобода воли остается у каждого и за каждым. Ну, кто в нас выбирает, стоит вот этот вопрос? Я подумала про Каина. А, ведь он такой был, потому что Ева сначала неправильно поняла, кого она родила. И на него было возложено обетование, и он это, в принципе, я так думаю, знал. что на него возложена роль как раз особая, да? может быть, мессия. И тут получается, что Господь призрел на... Жертву на аделе, да? Получается, что он даже не осознавал, кто в нем выбирал, кто в нем правил. Вот этот момент, все-таки роли действительно воспитания. Ну, легко нам свалить, так сказать, вину человека на воспитание или на какие-то несбывшиеся обетования в его судьбе. Но ведь он слышал голос Божий. Бог его удостоил откровения, как пророка, хотя он не был достоин, он был в состоянии тяжелого, помрачающего угнетающего греха. И Бог возвал и сказал, Каин, Каин, почему ты поник лицом? Ведь если ты приносишь доброе, это благо, а если приносишь зло, то грех у дверей лежит. Он стремится к тебе, но ты можешь господствовать над ним. То есть Бог ему дал. Видно первобытные люди, вот самые первые были ну, в каком-то смысле мудрее нас быстро понимали, быстрее понимали, чем мы. И ему было дано в такой краткой форме учение о грехе и о возможности человека противостоять греху. Дверей лежит. Он стремится к тебе, но ты можешь господствовать над ним. Он это слышал, Иисус самого Бога, непосредника. А прямо таким голосом ему было слышно сказано. И вот все-таки был поставлен прямо перед выбором. Ты будешь стремиться господствовать над грехом или станешь его жертвой. На него устремился. Там вот такой глагол грех у дверей лежит. Глагол рваться, который означает лишание дикого зверя. Он употребляется в Библии по отношению к диким зверям, в числе. Не, не к человеку, то есть грех это не человекообразное, а дикое животное, которое подстерегает злой инстинкт, злой начал. подстерегает, что броситься, завладеть человеком. И он э, стремится к тебе. То есть стоит тебе открыть дверь или как-то впустить, он ворвется. Но ты можешь над ним господствовать. И он допустил этого хищника съесть его, съесть его изнутри, так сказать, стать им, владеть его душой. Так что не, вы правильно это сказали, но, но оправдания в этом нет. Это не он не был как... первое, он был действительно а... да, при такой... Да, ну, он никого... пытается разобраться, почему с двух... причем парень, получается, вроде как младший брат, да, он за ним рождается. То есть, в семье все-все видели, все воспитывались, как мы предполагаем, да. Знали, наверное, может быть и как жертву-то принести. Не что они не приносили жертву до да, Апеля. Наверное, Адам и Ева тоже приносили. И Бог ведь принял, значит, ему угодно было жертву правильно. Значит, она правила была с должным настроением. Все-таки, ну, как в семье, вот, разные дети, да, потому что опыт родителей все равно меняется, сказывается допустим, двое, я знаю, что я на втором уже старалась не повторить каких-то ошибок. И Ева, когда рождает Тиф, она уже по-другому говорит. Да? там Она говорит, что я родила сына, а когда Кайна, родила человека от Господа. то есть, Действительно, вот этот момент, у нее уже смирение произошло, покаяние, рождается другой человек, который теперь ну, да, от него идет дальше призывание имени Божьего на всякое там делает и так далее. Это, мне кажется, что здесь и урок еще того, что ответственность родителей, что мы возлагаем на детей, может... Несомненно, не только везде. Каин отвечает за этот вопрос, но и ошибки вот эти тем, не менее, тем не менее, проклятие получил Каин, а никто другой, и ничто не освобождает человека от ответственности перед Богом и людьми. Ни воспитание, ни даже генетическая предрасположенность, ни какие-то обетования гордые, которые он мог в себя приложить, а они к нему не относятся. Ничего не, не спасает человек. Самодостаточен для того, чтобы судить себя и быть судимым пред лицом Божьим. И сказано, если сердце наше не осуждает нас, кольный плачет Бог. Если судим сами себя, то мы не судимся свыше. Да так что неизвинительно. Никакое обстоятельство такого рода не извиняет э, преступление. Ну, Нет, я с целью извинения, с целью следования как это происходит, как мы доходим до этого. Потом у нас есть шанс покаяться, да, если мы от этого не сделал, Юда тоже не сделал. Хотя мне всегда очень интересно, что было бы, если бы подождал бы три дня, что ну, было бы с Юдой, если он был, хотя бы он жил по три дня. Еще, он остался он, не перед Богом, удавился, это все-таки другое. да, он не мог жить с этой мыслью, с этим. Раскание и чувство вины не одно и то же. У него было чувство вины, и оно его уничтожило. Раскание перед Богом, я думал, он бы как раз с ним мог жить и дождаться, посмотреть... Очень трудно сказать, это. что могло бы быть. Да. Мы знаем, что да, произошло да. с Петром, который тоже чувствовался виноватым, но он с этим жил. Но не в такой же И в итоге, да? Да. Потому что все, наверное, множество характеров и ситуаций. В Писании изложено нам наставление самые разные, от самых низших до самых высших даны, и вот мы можем сопоставлять, принять что-то, понять, направить себя по одному из этих россиян, для того, чтобы по самому лучшему. У идея была довольно-таки большая определенность. Мы говорили, вот соблюдай закон, вот обязан современного особенно как бы язычнику, который имеет идеи порождения, вот он читает в Ветхом Завете, что вот есть закон, вот его соблюдали когда-то, вот сейчас есть духовное истолкование закона, вот Наборное проповедь. Есть еще написано вхождение в Новый Завет, про которое сказано у пророка, что это есть написание заповедей Божьих на сердце. Так все-таки какая последовательность образовала вкратце? Я вот язычника, такого, который не народ чтобы войти во все Сейчас это. язычник другое значение совсем имеет. Другое африканский, допустим, ну, для да. который многим Нет. богам Не который поклоняется, а просто человек из, ну, не юридского. Какая последовательность, который не в культуре как бы соблюдения закона родился. Почему не в культуре? Все христианские конфессии вобрали в себя основу, саму. Mm -hmm. суть учения, как ветку, как новую зовёт. Почему Тут можно противопоставлять или говорить так. Нет, я не противопоставляю, просто какой все-таки правильный путь. Как эти вот три вещи соотносить правильно. Какие? Это закон предходает как его, как он, как он исполнялся внешним образом, новозовет на исполнение вдохновенное вот, изложенной наборной проповеди и написание закона на сердце. Ну, закон на сердце пишет не человек, а Бог. Да. Вот я возьму из плоти сердце каменное и дам вам сердце плотяное, и уложу мои заповеди внутренних, напишу на сердце в этом Новый Завет состоит что-нибудь написано на сердце так что человек не выбирает, напишет ли он у себя на сердце или нет это Бог пишет что касается соблюдения э, закона то э, Новый, Новый Завет нас учит какие качества души и сердца способствует соблюдению закона, каким должен стать человек, чтобы он мог исполнить что-либо. Потому что э, на каменном сердце закона написан не будет. Человек, исполняющий чисто внешнее, он подлежит всем э, осуждениям и обличениям Иисуса Христа, потому что он слеп. Иисус Христос говорит, что слепой. Духовно, конечно, не физически, но слепые были люди. А дух. очисти прежде внутренность. Чаши, чтобы чиста была и внешность ее. Какой же смысл в сердце иметь злобу, ненависть, жажду с кем-то расправиться, там или что-то такое, или неконтролируемое чувство магиата или кого-то еще. И при этом внешне очень подробно исполнять какие-то обряды и постановления. Это не только к Иудеев относится, это к православным относится, к артистату, к кому угодно. Какой смысл с неочищенным сердцем? принимать участие в церковной службе, скажем. Ну разве что, может быть, кого-то это очистит, кто-то в этот момент покаятся, проймет его, может такой быть. Но что человек вот так вот, будучи зол и с нечистым сердцем входит и так вот дерзновенно отправляет служение, это же Так что очищение это внутренности необходимо. Человек должен, видимо, первое, что он должен стремиться к тому, чтобы почувствовать себя сыном света как-то приблизиться к этому очистить сердце через покаяние, через искание просто от Бога да, иначе говоря без вникания в себя невозможно вникнуть в учение поэтому говорит апостол вникать в себя и в учение сначала в себя иначе учение пройдет мимо станет внешним чем-то таким обрядово жертвенным без того, чтобы человек сам жертвовался. сыном собой жарким ужем. И э, человек будет уповать, что за него все сделано. Он уже спасен. Как в некоторых конфессии говорят, мы спасены и делать ничего не должны. Потому что вот мы веруем, за нас та э, кровь спасителя, мы очищены И все. От нас ничего не требуется, остаются такими же, точно, какими они были и доуверованы. С некоторым, с некоторым таким прибавлением еще вот этого учения, учения беззаконных что Божьему закону следовать не надо, а вот мы спасены, и э, останемся в таком же непросвещенном, диком и кровожарном состоянии, в каком были летали. звери. Но ведь э, звери не, не подлежали спасению. За них не проливалась эта кровь, и Солнечное они не А для этого нужно стать человеком. Например, за человеком пролит так. Не просто человеком таким обычным. Именно Сыном Света надо да. стремиться. Да. Ну, по крайней мере, человек как минимум, за сынов человеческих, но не за дикой Которые э, шли, допустим, во время Второй мировой э, войны, а они за группами, групп, вот, те которые, эсэсовские формирования, которые, ну, которые дав мирных жителей, там невинных, тысячами расстреливать во рвах и так далее. После этого, но ну, некоторые из них себя неважно чувствовали, они шли к своим полковым кюре или к пасторам, тем отпускали грехи и причащали вот после массовых расстрелов. Так что, но, но напрасно не это делали, тщетно. Грехи не отпускались и э, прощения не приходило. Ни тогда, неизвестно вообще, когда было, Поэтому, э, прежде всего, нужно стать человеком. что говорил исторический Христос, что дух на еврите или на арамейском он понимается как дыхание. И ну, там всевозможные в связи с этим давались переводы, что блаженные те, кто как бы вот ну, как бы искусен в дыхании, скажем так. Да. И не в смысле таком физическом. Нет, нет, нет, нет, это не в том случае не связано с йогой. Это как раз вашему сердцу суфистские братья, вот у них там есть такая книжка Молитва космоса где они как раз вот дают переводы а, с как бы сарамистского языка, и под дыханием подразумевается, ну как бы целостное понимание, что дыхание оно вообще от Бога дается. Да, Это вот, не как правда, Это Духовы... как то ну допустим, у, а, у нас тоже святые и да, вот говорили ну, да, о том, что... Как бы, Господь, да, с Дыхание короткий путь, как бы, да. Вот, Делай дум не душа и кнеума по-гречески или рух, по-древнееврейски, по, леру, по, по также руха. Леру. Это вполне определенная часть, распускающая часть человеческого естества, человеческой личности, дух, душа и тело. Это есть вместилище высшего я человека, но никак не физическое дыхание и не ветер, потому что «рух» — это ветер но тогда может стать о ветре, или, допустим, вещи в поле или с помощью вентилятора конечно, будет неправильно говоря «рух» — блаженный нищий духом «анвейрух» или «аньейрух» «хой птохой тупнеути» — нищий духом по-гречески конечно, учитель имел в виду высшую часть человека — «рух» Высший план его самосознания и бытия, а не простое дыхание. И дальнейшие построения насчет физического дыхания, ну, где-то на периферии они могут существовать, но суть дела они не счастливы. Потому что занимаясь физическим дыханием на уровне или йоги или даже истихазма, можно забыть... Нет, без забывания. Имеется в виду как целостный а, ну, момент, тогда... так что человек целостный. Без забывания о том, что высшая часть человека.. То есть, это когда дух, это делается да. с молитвой, естественно, да, высыхает и, и так далее. Ну, я думаю, что это очень индивидуально, это нельзя никому рекомендовать, ради, что сам человек к этому придет, это будет его путь. Мы не можем отрицать, что мы святые, несомненно, люди духовно очень высокие. Это был их путь, вот они это нашли. А для кого-то это будет э, полной полным тратой своего пути. Мужчеловек занимается гимнастикой, вместо того, чтобы возвышаться духом. Так что очень выбор. Да и в монастыре, если говорить о исихастных православных, то вот шли очень немногие призванные, не было массовым движения. И что русскому здорово, то немцы смерти, есть, такое пословице. Вот, одному человеку это может принести пользу, а другому – великий бред. И как общий путь это ни, ни Писание не рекомендует, ни духовные учителя никогда это не предписывают никому. Ну, как, как возможность это есть. Потому что как, как на одного долгие такие э, серьезные посты оказывают благое влияние, очищается, а другой э, истоевают буквально. Дан универсальный что раздели с голодным хлеб твой, раздели сострадательным душу твою, и тогда зайдет свет твой. Свет зайдет внутренний, вот этот духовный свет, это дыхание откроется, как ни странно, в момент просто вот помощью другому человеку не какие-то изысканные. Высоко духовные упражнения, по каким Это, это общий путь. Это общий путь. Путь любви, сострадания, помощи, заботы о а Это общий путь, который всегда приводит к а что Божие. А вот это вспомогательный какой-то путь такой не, не для всех актуальный. Нельзя ему увлекаться. еще у нас мысли и вопросы? конечно, возникает вопрос, как же человек, у которого Бог на небе становится человеком, у которого Бог в сердце, Нет. или по-другому, как человек, у которого эти, эти слова, они же, они же все эти века читались и входили в службу как они с языка или там из головы как, как они попадают в сердце ведь все-таки, хотя очень много было сказано о людей, у которых Бог на небе но все-таки не только они, как-то это значит происходит то есть что нужно сделать человеку этом направлении. Ну что это? это, это... А, на что это похоже? Да? Быть искренним перед Богом, это мы писали очень. Называется человек прямодушный э, на библейском языке Яшар Лева, прямо сердечный, у которого сердце прямо, и перед ним прямой путь без извивов, без хитрости, без лицемерия перед Богом, потому что лицемерить перед Богом бессмысленно. Он все видит и все проницает. Более бессмысленные вещи, чем скрывать что-то от Всеведящего, вроде не придумаешь. Но ведь это сделал уже Адам. Он бежал, услышал голос Божий после согрешения, он бежал вместе с Евой и скрылся среди деревьев или по другому пониманию внутри дерева в дупле. И э, спрятался от того, от кого нельзя спрятаться. Это человек и делает, когда человек перестает, и предстает перед Богом таким, какой он есть, с таким сердцем, какой у него, э, с теми чувствами, мыслями и так далее. Но открывает это все Богу, и от всей души просит его помощи, то он ее получает, потому что всякие просящие получают иисус, иисус. Всякие просящие. Но простить-то нужно по-настоящему. И, и исполняется, как в том самом фильме, как называется фильм. Толковскую так, там исполняются те просьбы, которые в сердце у человека, а не те, которые на устах. Потому что там просили одно, помните, а исполнялось вот совсем другое, что человек на самом деле хотел. Так вот настоящее желание, исполняется, думаю, это нужно вникнуть в себя, понять свое настоящее желание или направить его, и тогда исполнится прошение. И стучащему отворят, сказано. Просящие получает, ищущий находит, для этого нужно активно и честно искать, по-настоящему стучаться именно в ту дверь и просить именно об этом и того, кто может дать. Все, видимо, очень важно осознать себя именно гражданин Царствия Божьего, где совсем другая мораль, совсем другие отношения, что часто подавляет людей вот эта атмосфера беззаконных ну, чтобы стать гражданином этого города, надо еще там получить прописку. Гражданство получить. Не, ну, а потом еще и стать гражданином, может, нет? Духовно сказано, можно приобщаться, даже у здесь живет да, здесь. Но это определенный этап, получить а... гражданство в прошлом граде уже стоит. Хотя бы хотеть, желать, тянуться к этому социуму, совсем другими законами и правилами. Тянать человека трудно. Если он не понимает, что есть совсем другие отношения, другой то ему трудно противоставить влияние этого вот массового. И собственно как то, то что мы читаем, вот, заповеди блаженства, они это мы учат. А как? Вот так вот блаженны, милостивы, либо они помилованы, будут, значит нужно пролить на сердце и ожидать его. И все другое, что там сказано. Это и есть, это и есть первый класс духовной школы. Да, Заповедей. или первые уроки даже в первом классе и весь с По идее, целых сто церковь в истинном в своем проявлении должна быть таким как бы социумом, как бы ну, проявлением царства Божьего на земле. Да, Отношения а внутри церкви, это отношения внутри царства Божьего должны как быть. Сосредоточиваться всегда, не везде и не в больших масштабах. Если бы у больших, то у нас уже было бы без пяти минут райское состояние на Земле, Если бы даже пример всюду был, и люди следовали и тянулись, а в каждом человеке есть такое стремление, залог, то жизнь была бы другой. другой была бы. И жизнь была бы другой, и кончина у людей была бы другой, с упованием и с и все было бы другое. Так что пожелаю. Знаете, вот я сейчас сижу, вот вы мне сказали, и в Евангелии эти стихи э, не больной имеет, нет, не здоровый имеет, нужного врача, но, но больной, больной, да? И, в общем Иван Евангелие много, много мест этому, да, и придет там, как Иисус Христос исцелил больного, там прощает в грехи, там, вставай, иди, и там еще разные места. А вот я сейчас сижу и думаю, значит, как-то вот эта фраза, как-то она у меня вдруг. Как будто бы, значит, вот Господь пришел не просто к вот грешникам, а к больному человеку, да? И... В собирательном смысле, да? Да, да. К человеческому. Получается, или это как-то два типа, понятия, больной ну, и грешник. Значит, если он грешник, то он больной. Ну, я имею в виду физическом смысле, да? Ну и разные смыслы больной. Почему он физическом? В общем, может быть, он физически здоровый такой. Да, есть же грешники физически, здоровые. Да. И как вот это Есть духовно больные, но вот вот так... духовно больные, больные у нас считают психиатрическими, психиатрическими ну, да. лечебностями или что-то. Нет, не в этом смысле. Не в этом смысле духовно больные. Так там психе, там душевно больные у нас говорят. Да. Всех душевно больной, то есть нуждающийся в помощи психиатру. А вот духовно больные. А, вот Господь пришел к этим духовно-больным, да? Ну, ну несомненно, вот Жизнь в грехе есть духовная болезнь, ненависть, и ненависть, и зло – это духовная болезнь. А физические болезни? Это как бы, ну, как бы другое, да? Физические болезни вообще по, по внутреннему учению Евангелия – суть следствия духовных болезней, но следствие и причины здесь не так прямо связаны и не так легко прослеживаются. Не значит, что человек совершил грех, и у него сразу воспаление легких если ну, да. больше, то худшее заболевание нет но сама подверженность физическим болезням это следствие греховности человечества несомненно, в раю не было болезней когда Бог вывел Израиль из Египта сказано, что не было болящего в рядах их никто не был болен, все исцелились почему народ быстро продвигался иначе он не мог там быстро перейти в море неся больных или единых на кострях. Так вот, э мгновенное исцеление целый народ объяло, как во времена Иисуса Христа, отдельных людей, и многих Он лично Но Он же говорил, что прощаются по грехи, иди и больше не греши. В момент прощения греха, из-за которого приходила та или другая болезнь, в момент прощения греха, то есть устранения причины, уходила и болезнь как следствие. Иди и больше не греши, то есть если опять будет грешить, то физически снова за не можешь потому что опять та же цепь причин и следствий протянется угу. это... в общем, у нас здесь надо разобраться еще да? сомневаюсь, да? сомневаюсь, а по всем там надо разобраться да. угу. простите, а что вы умерли ввиду сказать по внутреннему учению да? ну если углубиться и сделать выводы да, изучения, у но это прямо это нигде не написано в нескольких местах порога есть указания. Прощают у те грехи, когда человек болен, он встает. Но если поставить все это, тогда... Я понимаю. А вот если человек... Ну, вот известно, что люди, обладающие большой моральной силой, могут исцелять еще на людей, которые... С меньшей моральной силой, да? Да. А вот э, как быть в такой ситуации, когда наоборот человек болен, а скажем, врач наоборот с меньшей моральной силой, бесполезно ли обращаться к врачу, или это тоже не факт? К врачу, который действует. Материально... Ну, который в моральном смысле, скажем, ну бывают же врачи, как бы не очень высокого морального уровня. То есть вы имеете в виду врач, который действует предписанными средствами? А ну, который прописывает э, по рецепту какие-то капли, или врач, который действует внутренние силы ему данные для исцеления. Какой врач? Ну, скорее обычный. Обычный, но ну, как отразиться на его рецептах? То, что больной сильнее его физически или энергетически никак не отразится, нужно аспирин прописать э, такой-то болезнь, ну, вы пропишет в, в любом случае. А вот если врач имеет э, силу от Бога это да. а другой вопрос. Более серьезный вопрос. А так-то никак это не связано. Мы все равно все так всегда говорили, что это Бог лечит. Да, Бог врач лечит. все равно посредник, хоть он там сильный, этот, этот врач такой очень обыденный, э, который прописывает, никак не принимая участия в судьбе больного, не, не вникая, а просто даже в отсутствие он больного. Даже вникает. Прописать это. А вот если не, он вникает, не, это хороший врач. То да, да, да. даже если он сначала не сможет помочь, то в процессе это может когда Иисус шел исцелял, уже не человек исцелял, сколько их там да? что на это повлияло вера этих людей? Он неоднократно говорит, вера твоя спасла тебя. Те, кто не верил, он не исцелял, кто не обращался к нему, тоже не исцелял, и даже не мог многие чудеса совершить по неверию их сказанных в городе. На завете. в родном городе. Так что вера, то есть предрасположение души к исцелению. Пример приведенный и стоял от физических, в общем-то, недугов, вот в Евангелии примеры, да? А вот есть такие примеры, где он исцелил от злобы, от ненависти, там, от зависти. Игнание бесов. А это, а. а это какого-нибудь. А. А какого? а какого? а какого? Изгнание бесов. Но ну, это там, все какие-то одержимые тяжелые сумы. Ну, ну, да, да, да. ну, он не просто стоял, такой обычный человек из-за Вы правильно задали вопрос, вот можно исцелить, допустим, от злобы, зависти. Да. Без участия воли самого человека нет потому что если бы это было возможно то Бог бы в первый же момент исцелил, Адама и Ева от всякого непослушания и дальнейшее исцеление не потребовалось и каждого грешника, преступника одним только помыслом, одним прикосновением Господь духовным очистил бы и ввел в рай но Бог предоставил нам идти самосовершенствуясь Царство Его совершая усилия, Царство Божие усилием берется Почему это так? Это вопрос глубокий, и писание в нем тоже так скрытым образом отвечает на него. Но э, механически от таких вещей не исцеляется человек. Ни в коем случае никогда. сказать, его, Вот он все оставил, например, под влиянием Иисуса. прошел. Да? Ну, у него душа такая была, он поверил, расположил сердце, сна. Он не был исцелен от корысти, потому что иначе бы он держался вот за эти свои деньги, никогда бы их на дорогу не высыпал. Значит, он уже созрел, он намек только мы имеем на его предыдущую жизнь, какой он прошел путь. Это только он сказал? Это Евангелист. Есть, видимо, он уже внутренне тяготился вот всей этой как бы верховностью жизни. И это было просто для него поводом. окончательно окончательно. Он уже пошел за Иисусом мгновенно, будучи признателен. Только да. этого ждал, душа трепетала да. ожиданием этого призыва. Да. А другие, которые видели чудеса, и слышали люди ослаблялись и не шли. Гораздо более мудрые даже были люди, начитанные и не шли. Интеллигенция того времени. Мало было таких очень знающих интеллигентов людей в окружении Иисуса, хотя были, конечно. которые Да. Были более простые, цельные, да не испорченные самопреузношением и э, гордостью. Ну, в конечном счете, правда, не непосредственно, а просто жарко-столпа попал, этим путем. Ну и другие. Да. Да. Хотя явили они эти простые люди, и в своей жизни, и даже в написанном ими такие высоты, такие сокровища духа, что некому не сравниться. Иоанн богослов, Богословно уже был рыбаком. Ну, правда, говорят, что в семье его изучалось писание. Ну так или Доломоносов тоже в старобрядческой семье родился, где изучали писание, где много было книгу отца. Тем не менее, он считался простым таким счетом. И вот то, что написал Иоанн, это такие сокровища духа, таких у человечества очень мало. Поэтому... Хорошо. Я благодарю всех. Спасибо большое. Благ, вот чтобы с каждым из нас и в жизни каждого, то, что, о чем мы читали, все эти блаженства, все эти состояния духовного счастья. Ну внимания, вот как раз о том, как путем душевного исцеления можно исцелиться от конкретных физических телесных другах, новые книговные превратились, которые желающие могут прямо сегодня здесь Представители издательства. Да. Леонид, поможет? Там флайер еще. Да, и селение... еще, да, еще да, есть объявление маленькое о том, как в ближайшее время будет говорить, что, а, одним из а, людей, которые представляют замечательную недавно выключенную книгу, не да, перевод а, поэта священника Джона Дон.